Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube канале в соцсетях. Если вы впервые на моем канале подписывайтесь, нажимайте "Нравится", чтобы вам приходили уведомления. Также вы можете здесь писать вопросы, комментарии к видео. И сегодняшняя тема у нас будет: что бы я сделал, если бы я был новичком в MLM бизнесе? Вот что. Прямо сегодня, вот я сегодня подписался в бизнес, и что бы я сделал? Я просто анализирую, как я это делал, и с вами поделюсь. Э -э вообще меня привела в MLM цель. Ну, я даже сказал бы, что меня привела нужда. То есть я занимался классическим бизнесом много лет, э -э порядка 20 лет. И затем я пришел в сетевой маркетинг, и я влюбился, я увидел большую разницу. Я пришел в МЛМ, нет хорошей жизни, потому что в традиционном бизнесе очень тяжело работать, много рисков, и это не тема сегодняшнего видео. Как-то я поделюсь своей историей в других видео. Первое, нужно спросить самого себя, чего хочу я. Вы пришли в сетевой маркетинг, чего вы хотите? Зачем вы идете в MLM бизнес? Что вы знаете о нем, не знаете? Зачем вы идете? И, конечно же, важно поставить цель. Чего вы хотите? Начать зарабатывать 100 долларов в месяц дополнительно, 200, 300, 500, тысяч Что вы хотите от этого бизнеса? Может, вы хотите изменить свою жизнь? Может быть, вы хотите заработать на квартиру, машину или просто помогать другим людям, цель ваша. Прописали обязательно с, счет, с четкой дата ее выполнения. Что бы я сделал? Вот сегодня я пришел в бизнес, я бы, конечно, написал список. Взял бы ручку, тетрадку и написал людей, всех которых знаю. Близких, двоюродных, теплых, дальних родственников. С телефонов всех бы выписал, с соцсетей. Всех ребят, девчат записал бы. Что бы я дальше сделал? Я обратился бы к ним, написал бы смс, либо позвонил. Если близкие люди, с которыми вы постоянно общаетесь, я бы позвонил. Спросил Серега, привет, слушай, как дела, как ты жив, здорово. Обратиться к людям и спросить, слушай, нашел тему, можно из дома через интернет зарабатывать деньги. Тебе интересно, тебе деньги нужны. Тебе дать информацию вот спросить у людей то сделать опрос либо если вы с людьми давно не общаясь вот у вас создался список вы им напишите наташа привет как дела все не нужно там сбрасывать большие тексты все рассказывать что вы начали заниматься сетевым маркетингом продукты такие компания такая этого не нужно сначала нужно Обратиться к людям, то есть заинтриговать и вызвать интерес с нулевой информацией. То есть за интри... интрига нужна. Вы должны что-то сказать, вот, ну, обратиться, а, поте... а потом заинтриговать и вызвать интерес. Слушай, я нашел тему, можно зарабатывать там хорошие деньги. И с нулевой информацией ничего не говорите. И спрашивайте, ты открыт к возможностям по заработку? Тебе дать информацию, тебе было бы интересно узнать. Вот и все. То есть спросить, написать список, правильно обратиться через смс, либо через звонок. И этот человек, который, да, мне интересно, вот здесь самое важное, вы не отвечаете ни на какие вопросы, вы просто создаете трехстороннюю встречу со своим наставником, человек, который вас пригласил в бизнес. Вы же к нему подписались, да, значит он сделал что-то правильно. И вы делаете трехстороннюю встречу, говорите, слушай, Наташа. Я вот только начал э, это дело, но у меня есть э, хороший знакомый человек, который очень успешный в этом бизнесе. Давай я тебя соединю в Вайбере, в WhatsApp, в Zoom, в Skype. И он тебе в течение пяти минут все объяснит и расскажет. Если тебе понравится и ты захочешь э, дополнительно зарабатывать, будем вместе работать, этот человек нам поможет это сделать. Как подходит тебе такой вариант? Да. И создаете трехстороннюю встречу. Сейчас я об этом не буду говорить, как ее правильно создавать, как продавать своего наставника, куратора, спонсора. Вот сделать встречу. Очень важно новичку здесь не сделать ошибок. Вот проанализируйте, пересмотрите еще раз, что я сказал, что нужно сделать. И очень важно, ваш коэффициент полезного действия будет тогда, когда вы будете людей знакомиться со своим наставником. Смотрите, когда я приглашал людей в бизнес, у меня был нулевой результат по заработку, у меня был нулевой результат по продукту, я только начал, продукт я только получил, заказал. И что я мог рассказать? Ну, я мог рассказывать результаты других людей, там, ну и так далее. Но в основном я затыкался на том вначале, что люди говорили, мне задавали вопрос, сколько ты уже заработал, какие у тебя результаты, а пользуешься ли ты сам продуктом? И они говорили, ну окей, хорошо, я подумаю, потом поговорим. Или давай посмотрим на тебя, как у тебя получится, потом я. И вот здесь, когда вы составили список, обратились, делайте просто список и обращайтесь к людям, есть тема, можно заработать. И те люди, которые сказали сегодня, да, говоришь, найдешь пять минут, я тебя познакомлю с очень успешным человеком. Все, и создаете встречи. Перед этим вы обратитесь к спонсору и говорите, спонсор, давай выделим время, там неделю. Я сейчас активно поработаю, буду выводить людей на тебя, ты сделаешь эту работу. И когда вы делаете вот трехстороннюю встречу, здесь два очень важных момента. Спонсор все делает, а вы при этом обучаетесь и набираетесь опыта. Вы закрываете рот, слушаете, и втроем вот знакомите спонсора со своим кандидатом. Они общаются, вы выключили микрофон и слушаете. Учитесь, записывайте все. И таким образом набирается опыт. Ваш наставник, который успешный человек, это может лично ваша, ваш куратор, либо, может быть, его вышестоящий. Может быть, ваш куратор неделю назад пришел, и вы его первый партнер. Тогда есть выше человек, который более опытный. И делайте встречи. И самое главное, что встреч этих должно быть много. Вот договоритесь, скажите спонсор, давай вот час со мной поработаем, и за этот час, вот, например, вы делаете контакты с людьми. СМС-звонок, СМС-звонок, СМС-звонок. СМС, например, Наташа, привет, слушай, как дела у тебя? Слушай, есть интересное предложение, когда можно тебе позвонить, когда тебе удобно переговорить? Раньше я звонил, ну как, я, если мои друзья, я звоню. Я говорю, тебе удобно? Говорит, Нет, перезвони. Окей, во сколько? Во столько. Все, перезвонил. А к людям, которые мы редко общаемся, я, конечно же, не сразу звоню, я пишу смс. Может, человеку неудобно, может быть, он не то время сейчас. И вот важно большое количество встреч в единицу времени. Час возьмите и сделайте 10-20 контактов с людьми. Да, вначале будет тяжело, страшно. У меня потели руки, ладошки. Перед тем, как начать звонить, я думаю, слушай, а если человек сейчас скажет нет? И все, я его потеряю. Нужно придумать какой-то текст. Я не знал, у меня мало было информации о компании, о продукте, о бизнесе, о маркетинг-плане, как правильно работать, о системе работы. Я не знал, что говорить. И поэтому у меня был страх. Но у меня горела свечка под одним местом. Я... У меня была цель, мне нужно было прорваться. У меня был очень большой долг, кредит в банке. 50 тысяч долларов на тот момент, и мне нужно было отдавать. И я э, страх этот переборол быстро. Да, было страшно, но когда… Он во всех есть страх. И даже сейчас, если я вот 10 лет уже в сетевом маркетинге, мне нужно сейчас звонить к знакомым, либо э, к друзьям из соцсети, мне тоже есть какой-то страх, волнение, это нормально. Но когда начинаешь действовать, это все проходит. И вот давайте завершим. Очень важно… Большое количество встреч, важна скорость быстро. Вы сегодня зарегистрировались, и на следующий день у вас уже есть список людей. Напишите, ну, хотя бы 50 человек первых напишите, и ударно со спонсором поработать. У вас появится навык. Это должно быть быстро. Не переживайте, спонсор с вами, он вам подскажет, поможет. Не вопрос. Даже можно использовать иногда, сказать, спонсор. Вот мои люди, там, Анатолий Михайлович, Мария Ивановна, я им боюсь звонить, я думаю, что они не будут заниматься этим делом. И по рекомендации попросите спонсора сделать 1, 2, 3 звонка таких, чтобы вы увидели, как спонсор это делает, и вы увидите ответную реакцию ваших кандидатов. Они будут все говорить, да, интересно, что за тема, я Алексея знаю, и... Давайте информацию ознакомимся и договориться в следующей встрече. Где ее провести? Вживую, в интернете? Либо, если вы со спонсором в одном городе, вы можете в одном городе это проводить встречи. Вот, Что бы я делал, вот как новичок? И я анализирую. Вот, ровно 10 лет назад я начал бизнес в своей первой компании. И я заработал свою первую тысячу долларов. Хорошие результаты. Я вам говорю то, что я делал. И в первый месяц бизнеса своего я подписал 10 человек. Они приобрели разные пакеты. Недорогие, средние, дорогие пакеты. У нас пакеты были тогда 200, там, 500 долларов, 600 долларов. Вот такие пакеты были. И люди покупали разные пакеты. И таким образом не образовалась команда из 10 человек, я заработал первые деньги, а дальше пошло, пошло и пошло. И очень важно, чтобы люди ваши, которые придут в бизнес, они могут присоединяться к вам и делать ту же самую работу. Вы уже как опытный человек, с вами спонсор неделю проработал, или 2-3 дня вы с ним поработали и вы уже поняли, как это все работает. Спонсор всегда у вас на подхвате. Ну, я имею в виду на подхвате, что он в любую э, минуту может вам помочь, если вы с ним договорились. То есть у вас есть подстраховка. То есть э, спонсор не на подхвате, а на подстраховке. И вы уже начинаете сами потихонечку действия. Уже у вас есть один, два, три человека, своя команда, и вы уже с ними также точно работаете. Поэтому, друзья, вот я вам рекомендую, что бы я сделал, если бы я начинал вот Бизнес прямо сегодня. Либо если я был в одной компании, перешел в другую и начинаю вот с нуля. Не бойтесь, обращайтесь ко всем людям. Неважно, что вы обращались, были в первой компании, они к вам не пришли, обращайтесь снова. Ничего страшного здесь нету. Скажу по секрету, что всем людям нужны деньги, всем нужен заработок. Поэтому вперед, без страха со своими целями, вы обязательно добьетесь своих целей. В сетевом маркетинге это реально большое количество людей прошли путь от новичка к, к профессионалу, вы это пройдете, сделайте. Но это важно, чтобы была скорость, чтобы это все не делалось, что вы месяц, два, три и вы не зарабатываете. Чтобы вы в первый месяц или в первую неделю заработали первые деньги. Тогда вы будете всем рассказывать, слушай, Серега, я уже заработал первые 200-300 долларов за первую неделю, давай к нам, уделяя час-два времени в день, ты можешь тоже здесь зарабатывать, как я. Здесь все очень просто. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы и можете посмотреть мои предыдущие видео, они очень полезные. Вся тема о сетевом маркетинге, я делюсь практикой, какие ошибки я совершал, как я добился успеха. Все это есть, вы можете очень много получить полезной информации. Все, друзья, пока-пока и до скорых волнующих встреч.